iPhone 8, будущий смартфон от компании Apple, с процессором Apple 11, сканером радужной ополочки глаза и безрамочным дисплеем, гаджет станет действительно революционным устройством с множеством новых функций и переработанным дизайном. В 2017 году линейки флагманских смартфонов iPhone исполняется 10 лет и похоже на то, что Apple планирует праздновать этот юбилей. С запуска Apple iPhone 8 осталось совсем ничего, а именно по аналитиков до второй половины сентября. Но через амбициозные планы американской компании относительно устройства уже есть множество слухов о функциях и особенностях смартфона. Также может произойти переход на использование технологии OLED, и это вполне реально. Apple может показать более тонкий iPhone 8, который существенно меньше потребляет энергии, и предлагает более качественный дисплей с более высоким коэффициентом контрастности. Об этом и более расскажем дальше iPhone 8 – три главные инновации юбилейного флагмана Apple. Первый это т-сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей. Интерация Touch ID в дисплей – возможно, самая сложная задача, которая оставала перед Тимом Куком. С миссией уже не справились инженеры Samsung, а первый работающий прототип стекла с геометрическим модулем показали только на MVC 2017. Судя последним чертежам, Apple, в отличие от Samsung, не будет переносить датчик отпечатка на заднюю панель. Значит, американская корпорация либо оставит пространство под экраном и установит туда классический Touch ID, либо оснастит iPhone сенсорной полоской, как тач-бар у новых MacBook, либо внедрит биометрический модуль в oled Display. Второе ⁇ это по-настоящему беспроводная зарядка. Тим Cook давно мечтает, чтобы iPhone заряжался без кабеля, но при этом руководители Apple считают ущербным решение от других компаний. Менеджеру не нравится, что беспроводными называются зарядки который подпитывает смартфон только если тот находится на расстоянии нескольких сантиметров от адаптера. У Apple будет другой стандарт, о котором пока известно лишь два факта. Первый – это в декабре 2016 года один из поставщиков Apple вложил 10 миллионов долларов в Energius, компанию, которая разрабатывает беспроводные зарядки дальнего действия. Это фирма известна технологией WattUp, использующей радиочастоту для передачи энергии на расстоянии до 4,5 метра. Третье – это биометрическая идентификация по лицу. Функция распознавания лиц пользователей станет одной из ключевых особенностей iPhone 8. Нынешние модели Apple смартфонов оснащены обычно 32 миллиметровой линзой на лицевой панели. У нового же поколения смартфона будут две фронтальные камеры. В дополнение к обычной 32 миллиметровой появится еще одна, широкоугольная на 24 мм. Система распознавания лиц у пользователей установлена в топовом смартфоне Samsung, однако она является двухмерной. Защиту S8 можно обмануть с помощью обычной фотографии. В iPhone 8 же будет использоваться трехмерная технология, которая является более совершенной и надежной. Дизайн По слухам Apple намерена отказаться от алюминиевого корпуса, который она использует с 2012 года, чтобы отличить будущее iPhone от тех, что были выпущены до него. Apple вернется к дизайну со стеклянной задней крышкой, ранее использованным на iPhone 4s. Этот материал более хрупкий и тяжелый, чем алюминий и имеет лучшие характеристики внешнего вида. В технологии производства стекла были достигнуты большие успехи и материалы, как горело глаз прочнее, чем когда-либо, что должно предотвратить получение повреждений. И самая главная цена iPhone 8. Цена нового юбилейного смартфона Apple является одной из самых больших загадок. Если о технических характеристиках так называемого iPhone 8 известно практически все, то о цене аппарата приходится только догадываться. По имеющейся информации, следующий премиум флагман Apple будет самым дорогим в истории компании. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали собственный прогноз по ценам на iPhone 8. По их сведениям, стоимость новинки впервые достигнет 1000 долларов. Утверждается, что цена модели восьмерки с объемом памяти 128 гигабайт составит 999 долларов, тогда как за 256 гигабайт придется заплатить 1099 долларов. Спасибо за просмотр!